Высоко в горах, петляя между могучих кедров и зарослей Иван-чая узколистного, тонкой лентой вьется дорога к одному из красивейших мест Восточного Казахстана – Малоульбинскому водохранилищу. В горах подходит к концу. Еще несколько августовских дней и осень станет полноправным хозяином здешних мест. Лишь вечно зеленые кедры и остроконечные ели еще долго будут напоминать о прошедшем лете. Время здесь имеет свою меру, неподвластную календарным правилам. Там внизу, в полях, уже отцвел иван-чай, также известный как кипрей ускалистный а на высокогорье самое время его сбора и заготовки. Недалеко под скалистым утесом раскинул свои лопухи бадан толстолистный, широко применяемый в медицине и народном хозяйстве. Перезимовавшие и потемневшие листья бадана используют для приготовления ароматического напитка с незамысловатым названием «монгольский чай». Многообразие трав и растений, а также практически непрекращающиеся ветра создают уникальный микроклимат с чистейшим горным воздухом. В подтверждение этому на деревьях можно встретить уникальный индикатор чистоты воздуха уснею-бородатую – род лишайников, которые очень чувствительны к малейшему загрязнению воздуха. Поэтому уснею нельзя встретить в городских парках и скверах, а также в пригородных лесах. Вернемся к водохранилищу. В народе Малоульбинское водохранилище также известно как водоохранка. Расположено оно на реке Малая Ульба на высоте чуть более полутора тысяч метров над уровнем моря и было создано в 1930-х годах в рамках проекта строительства Ульбинской гидроэлектростанции. В эксплуатацию введено в 1938 году. С высоты птичьего полета водохранилище напоминает большую кляксу, живописно вписавшуюся в окружающие пейзажи. Несмотря на свой почти столетний возраст, водоохранка до сих пор находится под присмотром человека. Круглый год здесь живут смотрители, в соседях у которых только дикие звери, да несколько собачонок, верных друзей и спутников. Куда же без них в этих местах? Если летом сюда время от времени заглядывают туристы и автопутешественники, то с началом дождливой осени и до поздней весны это место практически безлюдно, а с наступлением зимы и вовсе отрезано от внешнего мира многометровыми сугробами. Чего уж говорить о зиме, если даже летом погода здесь меняется по нескольку раз в день. Вот только светило солнце, согревая своим теплом, как в одночасье из-за горы выползла черная туча, засыпав всю окружность, по кругу проливным дождем и услав землю градом размером с крупный шиповник. Поэтому не удивляйтесь тому, что буквально все шляпки грибов тут напоминают швейцарский сыр с дырочками. А грибов здесь на каждом шагу, высокогорье, обилие зелени и влаги создают благоприятные условия для их роста. Мать природа щедро наградила этот уголок не неиспорченной человеком природы всевозможными дарами – от плотных кустов со спелой черникой до кедровых шишек, произрастающих здесь повсюду. Это идеальное место для многих млекопитающих, птиц и прочих представителей животного мира. Среди россыпей камней живет интересный зверек, издающий звуки, похожие на свист птицы. На самом деле это предупреждает о присутствии посторонних гостей на своей территории пищуха алтайская, млекопитающая рода пищух, внешне похожая на крупную мышь с большими круглыми ушами. Но к мышам пищуха не имеет никакого отношения. Это представитель отряда зайцеобразных, надежно скрывающийся в пустотах среди камней. Увидеть пищуху нам удалось, но заснять на камеру этого хитрого и осторожного зверька, увы, не получилось. Алтайская пищуха ведет дневной образ жизни. Селится, как правило, колониями, но держится парами, состоящими из самца и самки, которые вместе заготавливают корм. Семейные участки имеют четкие границы, помеченные секретом шейных желез. Рацион питания пищухи довольно широк, в него входят различные растения, грибы или шайники. У зверьков, живущих на каменистых россыпях, запасы представляют собой пучки сена, которые укладываются в щели и ниши между камнями. Среди излюбленных пищухами кормов – кипрей сочные злаки, радиола розовая, побеги черной смородины и многое другое. Давайте прогуляемся вдоль береговой линии. Тишина и спокойствие этих мест на самом деле хранят под собой немало историй и человеческих судеб, связанных со строительством плотин для наполнения водохранилища. Почти на каждом шагу здесь можно встретить тому подтверждение, начиная от остатков электрических линий и заканчивая ржавыми стальными плетенными тросами, торчащими из воды. А по словам некоторых путешественников, интересовавшихся историей здешних мест, берега водохранилища навсегда стали братской могилой для многих людей, трудившихся при строительстве плотин. Недалеко от домика смотрителей находится одна из плотин, через которую осуществляется внутрибассейновая переброска воды в реку Левая Громатуха. Сама по себе плотина земляная, но первое, что бросается в глаза при ближайшем ее рассмотрении, это ровная каменная выкладка со стороны водохранилища, напоминающая мощенную мостовую. Уложенные вплотную друг к другу камни не оставляют сомнений в том, что эта мощеная каменная стена – рукотворное сооружение, оставленное нам словно в знак тяжелых трудовых будней советских времен. Среди высоких земляных насыпей завершил свою трудовую карьеру один из главных героев ударной стройки тех времен – экскаватор Бьюсайрус, прозванный в народе паровой лопатой для советского пролетариата. Долгое время этот гигант, работавший на дровах и угле, стоял под открытым небом на берегу водохранилища. Стоял бы так и дальше, но, видимо, для кого-то толстостенный металл Бьюсайруса представлял иной интерес, отличный от исторического. Поэтому сегодня от него осталось то, что не успели вывести искатели металла. А ведь только благодаря ему у человека появился шанс буквально прогрызть высокие горы, прокладывая путь сюда. Около двух лет экскаватор пробивал дорогу к месту, где сегодня находится одно из красивейших и старейших водохранилищ Казахстана. А неподалеку от места последней стоянки Бьюсайруса, на возвышенности, с которой открывается прекрасная панорама на водоохранку, можно найти остатки не то смотровой вышки, не то сигнального маяка. Фантазия любопытного путешественника рисует всевозможный, порой даже немыслимый вариант. В своей книге «Черемша» уроженец города Ридер Владимир Николаевич Петров красочно описал ударную стройку 30-х годов прошлого столетия. Бетонная белая плотина, крытая глыбами тесаного гранита, напоминает пломбу, добротно всаженную между двух замшелых зубьев ущелья. Правда, впечатление основательности несколько портил обычный строительный хаос. Торчащие у к доски опалубки, ходовые плахи для тачек, ржавые ежи арматуры и особенно карьер на левом склоне. Там сплошная мешанина камней, кранов дерриков, деревянных будок, времянок. У самого края, будто больной гусак, подорванный экскаватор Бьюсайрус уныло повесил стрелу, на которой так и остался красный плакат «Даешь вторую очередь». водохранилище – один из наглядных примеров того, как силен союз человека и природы в создании поистине уникальных оазисов жизни. Почти сотню лет назад человек, заполнив водохранилище водой горных рек, ушел из этих мест, оставив на его берегах оснастку от строительных работ, горы перекопанной земли, подорванный экскаватор до да пару человек-смотрителей. Теперь же природа и время неспешно трудятся в этих местах, преображая результат человеческой инженерной мысли в законченное произведение со своей собственной флорой и фауной, со своим высокогорным микроклиматом, дающим жизнь многим животным и растениям, которых не встретишь там, внизу. И до той поры, пока память человека будет помнить этот пример, будет жить и малоульбинское водохранилище, радуя взгляд забредшего сюда путника и наполняя новым смыслом жизни тех, кто хоть раз побывал в этих поистине сказочных местах.